Приветствую на канале Шарабара. Пока мы не начали, хочу поставить вас в известность, что у меня есть еще один канал, авторский. Суть проста, я занимаюсь писательством в жанре фэнтези, если бы точнее, то боевое фэнтези. Много экшена, магии, баталий, в принципе, различные расы, монстры и так далее далее. В общем, то, как должно выглядеть в моем понимании фэнтези. И на канале я озвучиваю некоторые фрагменты из своих произведений. И не только этим там буду заниматься. Поэтому, ежели вас подобное заинтересовало, переходим по ссылке в описании и подписываемся. Это для меня немаловажная вещь и мне будет приятно. А теперь к видео. Настало время ознакомиться с самыми жуткими казнями в истории человечества приступим да китайский бамбук печально знаменитый на весь мир способ ужасной китайской казни возможно легенда ибо до наших дней не сохранилось ни единого документального доказательства что эту пытку действительно применяли бамбук это одно из самых быстрорастущих растений на земле он растет примерно на 40-50 сантиметров в сутки Некоторые из его китайских сортов могут за день вырасти на целый метр. Есть мнение, что смертоносная бамбуковая пытка, терраказнь, применялась не только древними китайцами, а и японскими военными во время Второй мировой. Как это работает? Ростки живого бамбука затачиваются ножом, чтобы получились острые копья. Жертва подвешивается горизонтально, спиной или животом над грядкой молодого заостренного бамбука. Бамбук быстро растет ввысь, вонзается в кожу мученика и прорастает сквозь его брюшную полость. Человек умирает довольно долго и мучительно. Но вот следующую казнь, на мой взгляд, это просто жесть. Скафизм. Название этой пытки происходит от греческого «скафиум», что значит «корыто». Скафизм был популярен в древней Персии. Жертвами являлись чаще всего военнопленные. Что же из себя представляет данная казнь? Пленника укладывают в неглубокое корыце и обматывают цепями. Его насильно кормят большим количеством молока и меда, отчего у жертвы начинается обильный понос, привлекающий насекомых. Пленника, обгадившегося и смазанного медом, в корыте пускают плавать по болоту, где водится много голодных тварей. Насекомые незамедлительно приступают к трапезе, то есть жертву съедают заживо, откладывают личинки, которые также жрут плоть, а потом вылупляются и продолжают ее жрать. Длиться это могло, насколько мне известно, до двух недель. И как я уже сказал, я считаю данную касть одной из самых жутких, до которой смог додуматься воспаленный человеческий разум. А пока идем дальше. Медный бык. Конструкцию этого агрегата смерти разработали древние греки, а если быть точнее, то медник Перилай, который продал своего жуткого быка сицилийскому тирану Фаларису, который просто обожал мучить и убивать людей необычными способами. Внутри медной статуи через специальную дверцу заталкивали живого человека, а дальше… Жертву закрывают в полой медные статуи быка. Под брюхом быка разводился огонь. Жертва поджаривалась заживо, как окорок на сковородке. Строение быка таково, что вопли мученика доносятся из пасти статуи, словно бычерев. Из костей казненного делали украшения и обереги, которые продавались на базарах и пользовались огромным спросом. К слову, надо отметить, что Фаларис первым делом испытал агрегат на его создателе, Алчном перелае Впоследствии же из самого Фалариса поджарили в быке. Что ж, порой карма работает как надо казнь крысами это одна из самых жестоких пыток в истории человечества которая была придумана в китае а особой популярностью пользовалась среди инквизиции в 16 веке жертва переживала страшные мучения главным орудием пытки были крысы человека размещали на столе больших размеров в области чрева размещали достаточно тяжелую клетку набитую крысами которые обязательно должны были быть голодными конечно же это еще далеко не конец дальше убирали днище клетки после чего крысы оказывали на животе жертвы. В то же самое время на клетке сверху раскладывали горячие угольки. И от жара крысы пугались и пытались сбежать из клетки. Как они это делали, прогрызали брюхо человека. Таким образом, сбегая. Люди умирали в муках. Затаптывание слонами. В течение нескольких веков эта казнь практиковалась в Индии и Индокитае. Слон очень легко поддается дрессировке, и научить его затаптывать своими громадными ногами провинившуюся жертву – дело нескольких дней. Жертву привязывают к полу. В зал заводят дрессированного слона, чтобы тот раздавил мученику голову. Иногда перед тем, как размозжить человеку голову, животные отдавливали жертвам руки и ноги, дабы развеселить публику, разумеется. Парафин в мочевом пузыре – изуверский вид пытки, доподлинное применение которой не установлено. Свечной парафин раскатывался руками в тонкую колбаску, которую через мочеиспускательный канал вводили внутрь. Парафин проскальзывал в мочевой пузырь, где на нем начиналось осаждение твердых солей и прочей гадости. Вскоре у жертвы начинались проблемы с почками, и она умирала от острой почечной недостаточности. В среднем смерти наступала через 3-4 ну, дня. Шире, верблюжья шапочка. Чудовищная участь ждала тех, кого Жуан-Жуаны. Союз кочевых тюркоязычных народов забирали себе в рабство. Они уничтожали память раба страшной пыткой, надеванием на голову жертвы Шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Что же это такое? Сначала рабам наголо сбривали головы, тщательно выскабливали каждую волосинку под корень. Экзекуторы забивали верблюда и освежевывали его тушу, отделяя ее наиболее тяжелую, плотную выйную часть. Поделив шею на куски, ее тут же в парном виде натягивали на обрез битые головы пленных эти куски словно пластырь облепляли головы рабов это и означало надеть шире после надевания шире шею обреченного заковывали в специальную деревянную колоду чтобы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле в этом виде их отвозили подальше от людных мест чтобы никто не услышал их душераздирающие крики и бросали там в открытом поле на солнцепеке со связанными руками и ногами без воды и без пищи длилось все это дело пять суток в живых оставались единицы, а остальные погибали не от голода и даже не от жажды, а от невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усыхающей, сжимающейся на голове соромятной верблюжей кожей. Неумолимо сжимаясь под лучами палящего солнца, шире стискивала, сжимала бритую голову раба, подобно железному обручу. Уже на вторые сутки начинали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и прямые азиатские волосы иной раз врастали в соромятную кожу. В большинстве случаев, не находя выхода, волосы загибали и снова уходили концами в кожу головы, причиняя еще большие страдания. Уже через день человек терял рассудок. Лишь на пятые сутки Жуан-Жуаны приходили проверить, выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя бы одному из замученных, то считалось, что цель достигнута. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо умирал, не выдержав пытки, либо лишался на всю жизнь памяти, превращался в Манкурта, раба, не помнящего своего прошлого. Войной шкуры одного верблюда хватало, на 5-6 шире. Разделение человека на две части. Кастница родилась в Таиланде. Ей подвергались Самые закоренелые преступники, в основном убийцы, обвиняемого помещали в сплетенный из Лиан Балахон, и острыми предметами кололи его. После этого быстро разрубали его тело на две части. Верхнюю половину тут же укладывали на раскаленную до красна медную решетку. Эта операция останавливала кровь и продлевала жизнь верхней части человека. Небольшое дополнение: эта пытка описана в книге маркиза де Сада Дюстина или Успехи порока. Это маленькая выдержка из большого куска текста, где Сад якобы описывает пытки народов мира, но почему якобы? По мнению многих критиков, Маркиз очень любил приврать, он обладал незаурядной фантазией и парой маний, так что эта пытка, как и некоторые другие, могла быть плодом его воображения. Тем не менее, несмотря ни на что, данная методика вполне реалистична с одним важным, на мой взгляд, нюансом. Скорее всего, если пытка и имела место быть, то человека предварительно накачивали обезболивающими, алкоголь, опиаты и все прочее чтобы он не умер раньше от болевого шока, чем его тело коснулось по решетке. Надувание воздухом через анальное отверстие, да. Жуткая вещь, при которой человека накачивали воздухом через анальный проход. Говорят, что на Руси этим грешил даже сам Петр Первый. Чаще всего так казнили воров. Жертву связывали по рукам и ногам, затем брали хлопок и набивали им уши, нос и рот пятняки. В задний проход его вставляли меха, при помощи которых закачивали в человека огромное количество воздуха. После этого затыкали ему задний проход куском хлопка, затем ему вскрывали две вены над бровями, из которых под огромным давлением вытекала вся кровь. Иногда связанного человека ставили раздетым на крыше дворца и расстреливали стрелами до тех пор, пока он не умирал. До 1970 года этот метод часто применялся в тюрьмах Иордании. Сажание на кол. Ужасная дикая казнь, пришедшая с востока и которую безумно полюбил Влад Цепеш. Если кто не знал, то именно он стал прообразом легендарного Дракулы. Так вот, суть этой казни состояла в том, что человека клали на живот, кто-то садился на него, чтобы не дать ему пошевелиться, а другой человек держал его за шею. Жертвеем вставляли в задний проход кол, который затем вбивали колотушкой, после чего вколачивали кол в землю. Тяжесть тела заставляла войти кол все глубже и наконец он выходил под мышкой или же между ребер. Кровавый орел, во время которой жертву привязывали лицом вниз и вскрывали спину. Ребра обламывали у позвоночника и раздвигали наподобие крыльев. В скандинавских легендах утверждается, что во время такой экзекуции раны жертвы посыпали солью. Многие историки уверены, что данная пытка применялась язычниками по отношению к христианам. Другие же говорят, что таким способом наказывались супруги, уличенные в измене. А третьи же утверждают, что кровавый орел – это просто страшная сказка. Данная казнь стала легендой. Это зрелище, наполненное ужасом и кровью, заставляло испытывать страх многие народы. В христианских писаниях «Кровавый орел» описывается как самая страшная и мучительная казнь. Палачей же называли людьми дьявола. Ведь нормальный человек не мог проводить такие процедуры с живыми людьми. Но правдиво ли все это? Была ли в самом деле такая казнь? Многие историки и ученые придерживались мнения, что все рассказы об этой страшной казни лишь вымысел. Большинство информации дошло до нас, от монахов, которые больше всех натерпелись от викингов. Поэтому они могли и преувеличить действительность. Тем более, многие летописи не имеют сходства друг с другом. Из-за этого возникают сомнения. Свое решение историки изменили после находки, на которой изображена казнь. Она по всем признакам сходилась с рассказами монахов. Теперь уже не возникало сомнений по поводу правдивости писаний монахов. Ничего удивительного, что такая казнь возникла в обществе северных народов. Она показывала не только лишь кровь и ужас, но и смелость внутренний дух. Чем больше ученые и историки знакомились с казнью, тем больше их понимание этого зрелища менялось от изначального мнения. Полностью весь процесс ученым и историкам неизвестен, но информация, которая накопилась за все годы изучения викингов, может позволить собрать воедино определенную картину. Когда находилась жертва на данную казнь, то в обязательном порядке каждый человек должен был увидеть это зрелище. Проводилось оповещение всех жителей города, поселка. Площадь наполнялась народом, который жаждал увидеть кровавого орла. После этого вели жертву, у которой было право в последний раз обратиться к народу. Человек ставился на колени и упирался грудью в пень. Руки связывались или заковывались в кандалы. Далее человеку разрезали кожу, видя лезвие по позвоночнику. Почему на спине? Процедура требовала совершить отделение ребер. Держа в руке молоток и что-то похожее на зубило, палач рубал кости, отделяя их от позвоночника. Потом он брал ребра и выкручивал их на наружную сторону, тем самым образуя некие крылья. От этого и название – кровавый орел. Завершающим этапом было то, что палач вынимал легкие с человека и нанизывал их на ребра. Историки приходят к мнению, что в этот момент человек уже был без признаков жизни. Специалисты утверждают, что смерти наступала от сильной боли, а именно в момент отделения ребер от позвоночника. Вот до таких жутких пыток додумалось человечество за свое существование. На сим позвольте откланяться, ставь, жми, пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. Счастливо!